Здравствуйте. Мое имя Дмитрий Коршевник, в этом видео расскажу про Американскую Академию Гипноза и ее гипнокоучинг 3.0, антикризисная версия. Это обновленная программа Павла Дмитриева о том, как вести индивидуальную практику по психологии, целительству, альтернативной медицине, гипнотерапии, психотерапии, саморазвитию и подобным темам. Уникальность данной системы заключается в том, как, учитывая Семейные события 2020 года легко перейти в онлайн, сохранить своих клиентов, обрести новых клиентов даже по всему миру. Гипнокоучинг от Американской академии гипноза это четкая пошаговая система обучения полного цикла. Что это значит? Сперва вы обучаетесь гипнозу, причем это правильные, проверенные на практике. И самое главное не искаженные знания от основоположников гипноза и НЛП США. Далее вы обучаетесь привлечению клиентов онлайн, экспертным продажам, внедряете это в свою практику и предоставляете качественные услуги своим клиентам по изменению жизни. Я благодарю Павла Дмитриева за предоставленную мне уникальную возможность обучаться в этой системе. Подтянуть свои знания по гипнозу, обрести новые практические навыки гипноза и перейти на новый уровень элитного гипнотерапевта. Это позволяет мне намного быстрее и качественнее добиваться позитивных результатов у моих клиентов для позитивного изменения их жизни. И приглашаю всех желающих гипнокочинг от Американской Академии Гипноза. Всем хорошего доброго.